Как обещал вам сегодня, небольшой стрим вечерний, ночной проведем с вами ну, о магических вещах. И тема, конечно, такая, знаете, не любим мы эту тему, на самом деле, хотя все, все борются с гордыней. Ох, как все борются. Борются и разборятся. но никто не может ее победить. Так, звук есть у меня все время. Кто-то говорит хороший звук, кто-то говорит плохой звук. Чувствую микрофон микрофонное проклятие, хотя микрофончик новенький. я уж даже себе два микрофона купил. Один сломается, на втором хоть протяну хоть сколько-то-нибудь. А то ну невозможно где-нибудь в лесу делать видео, потому что там ветер еще что-то заглушает. Ну так сегодня мы, друзья мои, о, о гордыне, о Туркмении. Здравствуйте все, друзья мои. Мистик, расскажи всем, как поступаешь с подписчиками, которые пишут тебе на почту и просят помощи. Но ну, видимо, Аленка мне писала на почту. Друзья мои, нет у меня времени почту читать. Вот э, Если кому нужна помощь, те э, там есть телефон моей помощницы. Звоните ей. Вот это вот оптимально. Потому что почту я просто, вот, к сожалению, не читаю. Не читаю, потому что нет времени. Знаете, вот как раз... И вот вопрос гордыни, тут мне многие обижаются, какие-то замечательные ведьмы, которые мне шлют голосовых сообщений, знаете, вот там череда, там, знаете, по, по 10 минут мне что-то рассказывают, я их не слушаю, друзья мои, у меня нет возможности слушать все это. Я вот короткие сообщения еще там в WhatsApp могу прочитать, а вот длинный текст и там, и разговоры о, о, о философии, ну, к сожалению, я не могу слушать. И кто-то мне там это... Пишет там, давай там Истории какие-то, вот люди, которые хотят Чтобы я их истории там, так сказать Озвучил, вот есть я Выкладываю, вот сегодня Я выложу видео замечательного Человека, об его опыте Так сказать Мистическим, об его там сновидениях, о том, что вот, вот такие А те, кто там с гордыней как раз мне там втираю, знаете, там, заместитель бога, какие-нибудь там 80 уровня, там, волхвы из волхвов, там, помощники богов, которые никак не могут до меня дописаться, достучаться. Не надо. Не надо. Если вы сами владеете, чего вам, вам старый глупый мистик? Чего вы мне пишете тогда? Зачем вы мне пишете? Если кому-то нужна помощь, есть телефон моей помощницы. Надо просто позвонить, там, я не знаю, записаться, договориться. Вот и все. Поэтому, знаете, я как раз на помощь людям очень огромное количество своего времени, своих сил, своей энергии трачу. На самом деле, это отнимает ну, очень много времени и сил, поверьте мне. Потому что, работая с человеком, я объединяю с ним свою энергию и принимаю на себя много. Из той грязи А это надо переработать Поэтому в чем, в чем гордыня А вот гордыня я вижу И я понимаю, что люди талантливые Ну вот эти вот люди, которые пишут Ведьмы там 80 уровня Какие-то какие о спасении мира О спасении всего человечества Замечательно Но вы что хоть что-то делаете тогда А вы весь порох тратите на Перечисление своих регалий В каких-то мистических мирах Что вы там Мощнее из мощнейшего Самые там Вот это сразу первый показатель Когда человек начинает там говорить Что я там У меня там погоны на плечах Удостоверение тыкать Вот это в жизни нам всегда Знаете, когда кто-то говорит А знаете, кто я? знаете, Мне это напоминает разговор детсадовцев Который говорит Ты знаешь, кто мой папа? Я ему скажу, и он тебе там покажет Мой папа там милиционер Или там еще кто-нибудь вот это вот разговоры, и когда это слышишь от взрослого человека, а тем более от человека, который позиционирует себя как ну, владеющий мистическими техниками, какими-то практиками, это становится смешно. И это мгновенно показывает все, всю пустоту, которая стоит за этим. Есть красивая обер... оберточка, такая замечательная, хрустящая, а конфетку эту разворачиваешь, а там... А там, ну, в лучшем случае ничего нету, а в худшем нечто не, <свистит> э, не ничего такого. О, как.. А, Ален, Аленка там что-то что-то возмущенное. Значит, вместо помощи смерть благом будет. То есть, видимо, видимо, это у нас Аленка, это так, так называемый. Э, Роль, который будет писать сейчас как как это вместо помощи смерть благо будет ну и тогда тогда чего вы мне пишите тогда мистик борется с микрофонами ну не борюсь а подозреваю что да вот в этом есть такая такая вещь то есть это ну непростая вещь что вот вдруг у меня начали сыпаться микрофоны это воздействие воздействие о Аленка расскажи всем что вы со мной сделали интересно что мы с вами сделали дорогая Аленка Наверное, что-то такое плохое. То есть вы, значит, ко мне обращались, а я, видимо, вас... Ну, понятно. То есть напишите тогда подробно, что вы со мной сделали. То есть вы сначала пишите, что вы, значит, как бы по почте обращаетесь. И я вам не отвечаю. Оказывается, значит, еще что-то. Понятно. Аленка наша тролишка. Понятно. Замечательно. Эх, бубен. Бубен, да. Бубен... Не стоит без дела, друзья мои. Не стоит без дела, потому что бубен очень важный, хороший, интересный инструмент. Бубен это живое, живое, настоящее. Живой, живой звук. Да, друзья мои. Так, но ну, видите, звук у меня с э, микрофон не передает. Я пробовал, пробовал, но э, эффект не очень хороший. Хотя бубен хороший инструмент для того, чтобы, как говорится, очистить пространство, очистить тело свое. Я иногда в своих практиках очищения, ну вот, когда работаю с людьми, использую бубен, особенно когда, знаете, есть, ну какие-то бесы, подселенцы, тогда можно хорошо, как говорится, звуком. Но если человек э, вливается в ритм, то можно дать этим особенно таким бесярам э, кренделей очень-очень хорошо. Поэтому бубен это вибрация. Когда тем более объединяешь его своим сердцем, это Эх, это... Так, Мистик сегодня на каком-то канале услышала, что Алиса говорит. А, ну, знаете, это все, все эти да, друзья мои приветствуйте, Приветствую а, О, мужские дела Кри-йогу изучать вот, вот это вот да, что надо практиковать Друзья мои Я и сам в вот последнее время Маловато времени практикам уделяю но но, но но необходимая вещь Необходимая вещь Уделять Иначе не очищаешься Не очищаешься так, мистик, вы убрали печать скорпиона? Нет, дорогой Лотос, я ее не убрал, поскольку не имею такой возможности. Знаете, как в некоторых это имею возможность купить козу, но не имею желания. Да, там. Но убрать нет. Но я свыкся с этим ядом, свыкся, и он мне помогает. Знаете, много черного надо переработать себе, вы знаете, о наследстве черного колдуна. Которая также влияет и на мое сознание, и на мою энергетику. Это правда. И некоторые там даже волновались, думали, что там э, какие-то... Да, да, много черной энергетики. Но она сейчас необходима. Я понимаю, что это необходимо. Поэтому если вы иногда видите некоторую неблагостность, жесткость, понимаете, что это жизнь. Это жизнь. А печать скорпиона, может быть, она и победит, и убьет меня. Потому что я каждый день внедряется в энергетику я его перерабатываю если успеваю если не успеваю я начинаю болеть стареть изменяться что делать но суть в том что это не не дело не, не в один ход и не в два хода это целая уже комбинация чтобы это убрать как вы понимаете не просто кобзоновский микрофон был неплох но <связь> Хорошо, видите, он у меня остался, просто там кончик как бы немножко ломается, я боюсь, он обломится, потому, поэтому там и звук плавает. Да, добрый день, вот уже 400 человек из Швейцарии, привет, и вам тоже. Так, Мистик, скажи кратко, как силы действуют, какие силы. Так, друзья мои, ну видите, я тут вместо того, чтобы... Так, Александр, Мистика там Карабас-Барабас, новостей от него не поступало. Ну, что, во всяком случае, по-моему, его не загребли. Хотя он 23-го ходил. А вот 31-го, что-то не помню, ходил он или нет. Вот, вот это да, действительно его нету. То есть, поэтому... Так, доброй ночи, мистик. Вчера в 19 часов мы пошли в лес с целью зажечь костер и по... Поработать в помощь шаману. Когда соединились с Я, шаман и костер начал шипеть. И начались фейерверки. Ну, друзья мои, да, видите, тут некоторые начинают противостоять. Вот как мы объявили вот эту волну шамана. Сейчас пошла антиволна. То есть проснулись все паразиты. Проснулся, так сказать, наш великолепный, как говорится, боевой, боевой гомосек этот, как называется, -то, Антоша Поддубный. Я там смотрю, у меня в ленте высвечивается. Ну, я его не смотрю, а вот высвечивается, как бы, обращение. И там он тоже опять э, почему-то о каких-то швабрах, о Вазелине. Я думаю, ну этот, этот как говорится, великолепный маг. Все время у него какой-то интерес к задам и, и каким-то изощрениям. Думаю, ну, ты же палишь себя. Вот действительно, вот это вот. Демоническая такая вещь, но даже не демоническая, у него энергия от насекомых, поэтому думаю, опять. Мне вот даже испанский стыд, мне становится стыдно. Знаете, вот за, за этого человека мне становится стыдно. Но он все время выпускает видео против, против гончара, против там. Ну, меня-то это ладно, это совершенно даже меня, меня только смешит, потому что я, в общем-то, знаете, как бы с гордыней-то борюсь и понимаю, что человек, который обижается и гневается, ну вот реально, это, это не маг. Тут, если вы гневаетесь, вы должны быть все время на нуле. Даже если вы какие-то эмоции, так сказать, выражаете, ваш дух должен быть спокойный, там должен быть штиль. Тогда вы можете работать. Вот понимаете, вот этот вопрос гордыни, это чисто технический вопрос. Это, это дело не в морали, не в нравственности, ни в чем. Вот на самом деле, вот в мистике это вопрос, вопрос энергетики. Если вы не, не умеете победить гордыню, все. Все остальное, вот, то, что бы вы ни делали, это будет лишь имитацией. Любые слова, любые воззрения, любые заклинания, все это будет имитацией, потому что у вас ваше намерение не будет обладать энергией. Вот и все. Вот и все, друзья мои. Так. О как. Я требую, чтобы ты рассказал, Аленка Оля пишет, чтобы ты рассказал, что со мной сделал совместно со своей помощницей и дочкой. То есть еще у меня дочка, значит, участвует в этих черных вилах. Странно. Даже 90-летнего не пожалели. Всем членам семьи досталось даже коту. Я не тролль, кто видящий, смотрите. Вот видите, вот, вот даже, пожалуйста, поговорите с этой Аленкой, пусть она расскажет, что я с помощницей сделал с 90-летним дедом ну удивительное дело вот видите вот они все все просыпаются мне тоже приходит знаете очень много угроз и этих и волну шамана очень хотят остановить а видите она даже ну как бы уже в разных местах она идет поэтому друзья мои надо надо понимать что сейчас идет вот такая вот как бы сепарация то есть вот это дерьмо всплывает Дерьмо всплывает сразу. И это видно. Да. Мистик, правда, что скоро всю практически землю затопит. Наталья, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Это вот, нет, волна шамана не затопит. Поэтому давайте так, вот мужские дела такой дядька тертый. Проблемы со здоровьем заставлять заниматься йогой и медитациями Ну вот действительно знаете друзья мои э, на самом деле то есть если э, многие толкают на на занятия проблемы проблемы значит вот лишь личной жизни вот эти вот колдовство некоторые думают тут ну, чушь меня вот колдовство это наседает вы вот, знаете э, начинается с детства там э, в школе вот э, недавно я ну, девушка замечательная была. И в школе на нее вот это вот уже колдовство, какая-то девочка, ну как бы поначалу в шутку что-то там колдовала, и вся жизнь изменилась. То есть, понимаете, вот она какой-то девочке там, ну, была неприязнь юношеская, что-то сделала какой-то обряд, энергию в нее вложила вот этой неприязни. И вся жизнь вот начинает рушиться. Понимаете, насколько колдовство вообще опасно? И а как его? Кто-то вам поможет? Кроме вас на деле никто не поможет. Так, колокольный звон, гусли также очищают вообще-то. Согласен, согласен. Достаточно в многих народах есть вот эти вот... Именно когда не просто это звук, а это звук с энергией. Вот тогда тогда, когда вы сочетаете это с голосом, так сказать, вселенной, вот это действует. Не просто музыка, а музыка с душой, с энергией. Вот это вот действует. Поэтому, друзья мои, не надо. Вот я, знаете, вот, вот эти деления национальные тут начинают. Вот сейчас послушал я сообщение от вот, Алан там, какой-то осетин говорит о том, что вот там осетины должны пробудить там, русских, а русские, значит, должны пробедить весь мир. Согласен, вот какой-то там обряд духа вполне согласен и поддерживаю, что он. Ну, вот многие в этом национальный признак, что какие-то там, что это за осетины, почему, значит, мы должны их слушать, вот почему мы должны слушать э, шамана, хотя он якут, что, значит, какие-то жрецы должны быть. не друзья мои, вот, вот это тоже показатель гордыни. Когда вы начинаете говорить, что наша вот нация какой-то, народ, это замечательный, а все остальные так, ну, тоже ничего, но они чуть ниже нас, тоже гордыня. Если есть эта гордыня, конец этой вашей мистики конец вашей магии конец ну не до конца но так это все все это профанация поэтому надо понимать что земля не такая большая и здесь да присутствуют разные э, и э, представители разных цивилизаций и разных представители разных богов и разных демонов они здесь присутствуют они здесь в нашем человеческом мире бывает находятся в человеческой форме все так представители разных эгрегоров но надо быть выше. Вот когда вы свою гордыню утихомирили, вы понимаете, что все в этом вселенной равно, равно, все имеет значение. Ваша жизнь и жизнь там кота какого-нибудь она равнозначна. И не потому, что он там помойный кот, а вы там, может быть, высшее образование получили и диплом имеете. Ну, абсолютно нет. Когда вы считаете себя выше кота, выше птицы, выше дерева, вы просто ребенок. И вселенная вас будет испытывать, будет вас носом тыкать, и вы будете и котом помойным, и птицей. А если будете еще гордиться, еще вас будут ниже в грязь опускать. Поднимут сначала... Скажут, ну, за ушко, как говорится, ну что, побудь человеком. Не справился? Давай-ка, опять тебя кунем. Не, не, не из злости, а просто, чтобы научить вас. Поэтому, друзья мои, надо, вот, вот гордыня-то основа. Какие-то практики вы можете изучать, все что угодно. Но если вы внутри себя поймете равнозначность всего в этом мире, что все есть энергия, все есть энергия, абсолютно все. И вот это твердое там, этот бубен, и, и вот эта башка. Все. И ваша душа – это тоже энергия. И она равнозначна. И куда бы вас ни забросило, наверх или вниз, вы должны уважительно относиться ко всему. И к демонам. И к, и к высшим существам, и просто к существам, даже если они заблудшие. Понятно, это не значит, что вы должны там руки поднимать и ничего не делать, если на вас нападают. Или... Да, вы, вы тоже можете и сражаться и уничтожать врагов. Можете, но вы делаете должны ровно, ровно, спокойно, без злости. С пониманием, что, что через вас идет вот эта сила Вселенной, вы ее, ее Проецируете, то есть вы руки вселенной, вы руки Бога, вы глаза Бога, вы уши, вы, вы... тогда вы умеете проводить это все. Тогда через вас идет энергия и магия. В другом случае это все вот эти вот разговоры каких-то <coughs> глупых детей, извините меня, глупых детей. И иногда это смешно, иногда грустно, когда понимаешь, что человек талантливый, весь свой, весь свой талант, весь свой пыл... В этот свисток выражает. Надеюсь, что э, я вижу, что среди вас есть очень много талантливых, чувствительных людей. И старайтесь вот эти вот огрехи, вот эти свои завязки, узелки развязывать. Понимать это развязывать. И выйти на воздух, вздохнуть, я не знаю, руки к нему поднять, взять эту энергию. Потому что она здесь. Не надо ее вампирить, она здесь у всех. Да, друзья мои. А эти инструменты, вот, варган тут, да, действительно, свеча. Кто-то говорит, надо сжечь свечи, кто-то говорит, не надо. Дело в вашем намерении, дело в силе вашего намерения. А оно у всех вас есть. Да, этому, может быть, не надо, знаете, годами учиться. Так, ладно, что там, Марина. Мистик, скажите, про каким причинам развитие откатывается назад, как гордыня влияет и как с этим быть. Ну, часто это влияет, вот, именно то, что... Часто действительно есть Шаг вперед, два назад Шаг вперед, два назад То есть вас все время бьет Различные существа этого мира Будут тормозить вас Я с этим встречаюсь каждый день Когда, знаете Ну вот люди талантливые Вот сейчас, которые работают И пытаются чистить пространство К ним часто приходят вот эти Разные существа в капюшонах вот, ой, сколько Всяких Я вон за сегодняшний день там э, Четверых Встретил, как говорится и Встретил и приветил э, Действительно блокируют Блокируют, накрывают, закрывают туманом В это в Центр разума, в тумане И э, ну как бы человек не понимает А что это, почему А всего лишь надо работать со своей энергетикой Проснулись с утра Прошлись по, по этим, по чакрам Ага, смотрите у меня в башке этот туман. И скажете, а что это? Или вы будете сидеть и находиться в состоянии овоща, думаете, ну, сам пройдет. Не пройдет, не пройдет. Тормозят, тормозят силы. Но это для нас вызов. Мы должны взять себя, понять, стать хозяином своей энергетики. Хозяином хотя бы своего дома, своей семьи. Вот, вот о чем мы говорим. И далее, далее вот это пробуждение. И вот эти люди, которые вот даже то, тот вот этот замечательный... Э, Алан, который там тоже хочет костры, там, эту волну пустить, эту искру пустить, молодец, хотя на него тоже там, знаете, кто-то. А чего он? Нет, вот я одобряю это. Потому что я понимаю, что это часть волны шамана, что шаман тоже пробудил этого человека. Хотя он, может быть, в этом не признается. Шаман пробудил. Ну, не сам шаман, а через него эта энергия идет. Она идет сюда на землю, через разных людей. Через разных И не надо сейчас считаться, кто там главный, кто первый, кто второй Нет, это тоже вот это разделение там Мы типа за шаманом, но вот, вот эти нам не интересуют Нет, это тоже неправильно Вот она гордыня она На практике поймите вот эти вот узелки И вот сейчас просыпаются эти люди, которые пытаются там что-то сделать А кто-то пытается затормозить их Это божественная игра Поэтому если вы откатываетесь назад, ничего страшного Еще раз делайте шаг вперед Пытайтесь разными методами. Вот не получается, вы, вы все, может быть, лупите в одни ворота. Попытайтесь изменить свои практики, отойти от одного, попытаться сделать другое там. Э, их же много существует. То есть раскачать эту ситуацию и вырваться дальше. Так, Валерий, добрый вечер, уважаемый мистик. Раз ответить. Чем расплачиваешься за ненависть, Валерий Москва? Ну, во мне не, нету ненависти, друзья мои. Во мне абсолютно нет ненависти, если вы. А Думаете, я иногда делаю эмоциональные такие передачи. Это в чем-то, как бы сказать вам, это тоже контролируемая глупость. То, что я не ненавижу врагов, я понимаю, что в каких-то моментах можно встретить этих людей и в нижних мирах. Очень часто, знаете, когда проходишь караваном по этим нижним мирам и видишь этих людей, встречаешь их, и часто даже поступает заказ говорят приведи того или этого и ты можешь протянуть ему руку и сказать пойдем хотя раньше ты может быть способствовал тому чтобы он ушел провалился туда но он уже искупил это поэтому ты даешь руку и забираешь его с собой поэтому ненависти нету в моей в моей душе нету ненависти но сами понимаете это магическая игра так, Татьяна, играю на своем бубне, вижу, как дух шамана идет по планете, по покрывава. Ну, слов нету. Татьяна, я с вами совершенно согласен. Так, добрый вечер, друзья, Калининградская область, Консуэла, благодарю вас. Нина Индиго, мастер уважения. Да какой я мастер, мастер ламастера, да вы, же, вы же знаете, вы же знаете посмотрите, как говорится, Антошу Поддубного, и он вам все расскажет, кто я такой. Да, все в подробности. Да, я тоже. Так, это да, да. Мистик, скажи, как по твоему мнению будет война? Вы говорили. Знаете, война будет, но все-таки не масштабная, не мировая. А вот так вот очагами. Будет без сомнения. Но так. О, мастер-карт. Мистик позавчера видел вас во сне. Вы сидите с женщинами по работе. Кто-то из них пользуется вас. Одной была короткая стрижка. Волосы не крашеные. На работе три женщины. На работе у меня есть две женщины. И стрижки у них такие средние, поэтому, ну, не знаю, не знаю, как. Так, добрый вечер, боремся по мере сил, особенно останавливаться победа. А какие у нас победы? Пока только борьба. А, так, уважаемые, обновляется или сохраняется как кармический процесс? Ну, подсознание, знаете, подсознание – это вопросы вашего разума Разум, разум остается здесь, там где, там, где и тело Разум остается здесь, душа только переходит На кристалле души отображается весь, весь опыт и все ваши вот эти вещи кармические Поэтому подсознания там нету Так, шаман-кузнец, как и мистик, очень сильная личность Хотелось взглянуть на его фото ну, знаете, он присылает мне видео, я их выкладываю. Я его фото не видел и не, и не прошу его об этом. Ну, знаете, обычно все-таки это я тут своей физиономией, как говорится, тут мелькаю, что ну, доставляет, да, потому что удар это наносится, вы видите, сколько недоброжелательнее, даже он... Какая-то там Алена придумала, что я тут дедушку 91-летнего и котика погубил. То есть вот в комплексе вообще, значит, губитель стариков и котов. Ну вот это вот, просто наслаждаюсь процессом. Еще жалко, что там малых дедушек еще не приписали, тогда была бы полная картина. Замечательно. Куда-то она, кстати, делась. Я рассчитывал на более такой диалог. Почему-то сдулась. Видимо, похоже, удача ушла у нее, как и все остальное. Ну что же, как тоже без злости. без злости Так, Саша Ветров, здравствуйте, Мистик, скажи, пожалуйста, если сверху стоит плита, надо вызывать хозяина или можно самому разрушить? Благодарю. Самому тяжело разрушить, часто невозможно. Надо вызывать хозяина. Ничего сложного в этом нету. Вот не дали как сегодня, знаете, я этих плит снял три штуки. И снизу, и сверху. Знаете, а люди живут, страдают, потому что у них перекрыт вверх перекрыт вниз. Они не земли, не ни... живут, как в подвале. Здоровье рушится, удача рушится. А всего лишь надо снять эту плиту. Коловок. Как побороть гордыню? Это постоянная работа. В чем-то, знаете, надо просто смеяться над собой. Можно вести себя. Это не значит, что вы должны. Ни в коем случае победа гордыни это не самоуничижение. Не надо вот путать, что если вы значит, с гордыни, вы должны себя все время бить по затылку, говорить там: ой, ой, я самый там ничтожный, как же вы это, это другая сторона гордыни, когда вы себя уничижаете. Вы должны быть ровно ко всему относиться. Ровно ко всем относиться с уважением благожелательно, и не завыш... никогда не превышая, с кем бы вы ни общаетесь. Вот вы разговариваете с ребенком, не говорите с ним свысока. Говорите как со взрослым, как с равным к себе. Говорите, я не знаю, там с, с каким-то там президентом там, компании. Говорите тоже как равный. Не принижайте себя. Это не значит, что вы должны борзеть. Вы должны говорить ровно, спокойно, вежливо. Но ни в коем случае энергетически не унижая себя. Все время быть на уровне с кем бы вы ни говорили тогда у вас и страха не будет и, и вот это вот это тонкая работа тонкая настройка это не значит что вы раз и навсегда можете победить она будет всегда возрождаться то есть но ну, вы должны отлавливать сказать о здесь я ошибся здесь здесь и не, не винить себя а понимать ага просто корректировать свое поведение вот и все можно играть в гордыню, но, но, но, не, но не быть То есть можно в каких-то ситуациях, когда это требует там, Можно из себя, там да я, знаете кто Но внутри над собой вы должны смеяться Смеяться и потом говорить, да здорово я сыграл То есть искренним быть Вот, вот не Нет. знаю, сумел я объяснить вам это или не сумел Так, э, что скажешь, мистик, когда люди верят в наследие от предков когда люди верят ну Кто-то верит, кто-то не верит Наследие от предков ну, Пользоваться силой рода Это необходимая вещь для, Тем более, если вы работаете с энергиями Тоже это надо все эти моменты Открывать, уважать род Что бы там ни было, даже если там Лежат проклятия Значит, вы пришли в этот род Значит, возможно, на вас лежит миссия Чтобы очистить энергию рода Важно очень, важно Агафья Петровна, Здравствуйте и вам так мистик подскажите в крии йоги правильно ли представляет нижнюю бинду и первую чакру как один красный шар или это разные центры нет абсолютно разные центры нижние бинду это внизу живота в тазу вот красный шар энергии красное солнце это отдельный энергетический центр первая чакра на позвоночнике в копчике низ позвоночника самый копчик красный шарик Четыре лучика, два вправо, два влево Вот это два разных центра Нельзя, не надо их путать Поэтому надо работать из с биндо, и с чакрами То есть, ну Это можно все назвать чакрой вот Татьяна попала на эфир Ну, друзья мои, что-то я в последнее время Много эфиров стал, стал бацать Наверное, все-таки Как-то надо бы Угомониться Так а, Так, Аленка, расскажите Огонь был, какой огонь? Надежда, доброго всем. Мистик, вы не в курсе. Ворон собирается идти на подмогу шаману. Люди скидывались ему деньги. Один человек 20 тысяч скинул и тишина. Друзья мои, что что делает Ворон, я не знаю. Что он делает, там, с кого он деньги, на помощь шаману, на подкуп кому-то. Абсолютно. Я с отрядом шамана я. Ну, вот в таком смысле я знаю несколько человек, вот, э, так сказать, немножко мне близки по духу. Я с ними, бывает, контактирую. Знаю помощницу шамана, там, так сказать, с ней держу контакт. И ну, вот это. А провор она, не знаю, собирает что-то. Он что-то все время что-то собирает. Поможет шаману? Ну, наверное. Уважаемый мистик, как правильно кормить Бубина? Да с уважением надо кормить. Я кормлю его маслом. Растительным маслом. Бывает сливочным маслом. Когда чувствуете, когда он голоден. Когда вы хотите с ним поработать. Когда вы чувствуете... То есть, Но ну, для этого бубен должен быть ваш, он должен быть с вашим сердцем. Иногда он подсказывает, к примеру, он, он приходит к вам в воспоминания, даже вот вы где-то находитесь, вы чувствуете, он вас предупреждает. Даже звук возникает какой-то тихий, чувствуете, что он предупреждает вас об опасности. Бубен – это очень интересный, надежный, сильный инструмент. Но его нужно вырастить. То есть вы, даже если вы не изготовили его, а купили, к примеру, он должен стать вашим. То есть вы должны его оживить, сделать его живым. Так. Мистик, ваша сигнатура, энергетика изменилась, стала мягче. Ну, <с Curled> а может быть, жестче, может быть, жестче, а мягкость это всего лишь этот, всего лишь маска. Скорее всего, даже жестче. Ирина Швед. И не только деду, но и коту, признавайтесь, мистик. Ну, деда кота-то, да, видимо, 91 и, и даже это, и даже дедушку не пожалел. То есть вообще я просто, я в восхищении. Замечательно. Но ну, удача Аленке, мне пригодится. Так, Агев Петровна, мистик, когда будет кри йога обещал. А вы все, техни, все техники у вас прямо от зубов отлетают. Ну, хорошо будет, будет. Будет, друзья мои. Уважаемый мистик, может ли меняться предназначение человека в течение жизни? Да, вполне, вполне. Вы можете, к примеру, выполнить уже свою обязательную программу, к примеру. Ну вот, вам по, по жизни вы должны, к примеру, что-то искупить, какую-то карму. Может быть, через вас должны прийти вот какие-то духи, какие-то дети в этот мир. Вы должны что-то сделать, что-то там открыть, что-то сделать, ну, вот как, какую-то обязательную программу. Часто человеку выполняет, и в принципе, он может уже уйти из этого мира. Но бывают, знаете, экстерны, выполняешь программу, а вроде еще и можно еще. То есть вы за одну жизнь можете и карму, как говорится, отработать, и сделать что-то хорошее. То есть через вас идет энергия. Так что все это вообще нормально. Поэтому меняться может вполне. Может какая-то задача прийти. Задача, к примеру, от высших сил. Они поймут, что вы, к примеру, Ваш, ваше тело готово, чтобы транслировать эту энергию в, в этот мир. И могут поменять программу, усилить ее, ускорить. То есть это гибкий процесс. Это не значит, что вы прям как робот пришли, и все вам должно быть там, какие-то шишки на вас свалиться, какие-то там радости, и все, и вы отработали и ушли. Нет, это же энергия, это волна, она меняется. Поэтому не надо думать, что все прямо предопределено. Есть определенные вехи, есть программа. Но меняться она обязательно то есть может, она меняется почти у всех Так, когда мы победим, спрашивает А, Знаете, такой вопрос, наверное, во все века задают И, и даже поражение есть, победа, на самом деле Поражение и победа, это, в общем-то, звенья И еще неизвестно, кому повезло, кто победил или кто нет Знаете, как есть в песне Неизвестно, то есть когда ушла от тебя девушка, неизвестно, кому повезло. Там, <смех> если одна от вас ушла, конечно, горе, а может быть, она превратится в такую, как говорится, стерву, что э, пожалеете, а проклянете момент встречи. То есть вот в чем-то это такая похожая вещь. Что если вы живете, как говорится, мистическим образом, вы понимаете, что победа или поражение это в принципе одно и то же. Вы и там, и там часто даже. За счет поражения вы получаете Больший опыт, если подходите к нему Осознанно Это не значит, что надо специально проигрывать Нет, надо, надо работать до конца Биться Так Ох, мужские дела, жизнь меня потерла Ну вот вы говорите, да Что у вас получается Ну знаете, если я вот Перестаю практиковать Но ну, не перестаю, уменьшаю уровень своих практик То я Начинаю умирать на полном серьезе начинаю умирать. То есть у меня не хватает иногда времени, и я там ну, что-то сокращаю, какие-то обязательные практики, что-то... И э, тело сразу же отзывается. Начинается, начинает все сыпаться буквально. Поэтому иногда нужны жесткие методики, то есть, чтобы ну, резко привести себя э, ну, так сказать, в форму. Очень достаточно жесткие методики, потому что на плавные не хватает времени. Поэтому то, что вы занимаетесь йогой, великолепно. Да, хорошо с бубном получается. Ну, друзья мои, э, э, э, плохо, что звука нету нормального. Ну, вот микрофон такой бытовой не передает звук. Э, поэтому, ну, что же, э, есть, хотел, так я хотел, потому что есть техники изгнания, как бы подселенцев хорошие, хорошие можно звуком их э, выбить. Ну, плюс какие-то простые методики очищения бубном Даже, в принципе, можно и врагов уничтожать с помощью бубна На любом расстоянии Так, как бороться с ленью? Настроишься на практику, что-то утягивает Потом очень злюсь на себя за слабость Ну, это, дорогая белая волчица, обычное дело Это означает программы, которые стоят Вот эти блоки Блоки печати на вашем теле они всегда, вот вроде практика, вы настраиваетесь, а что-то происходит. И вот эта лень вы всегда откладываете. На самом деле это вот это программы, которые мешают. Часто это вот подключение в районе, ну, в области разума, которые блокируют ваше желание. Они прямо считывают, потому что есть даже вот у этих паразитов система видеонаблюдения. И многие люди, как бы вот мы с ним просматриваем энергетику, они, у них тут глаз, там глаз. Глаз, вот прямо они закрывают глаза. Я говорю, посмотрите, посмотрим ваш там центр разума. А там глаз. Они говорят, у меня там глаз. Ну, то есть, вот человек закрывает глаза, и у него образ глаза. То есть, это осуществляется видеонаблюдение такое, мистическое, от этих паразитов. То есть, как человек только пытается, у него рождается намерение, у него ее стирают просто из головы, просто стирают. То есть, они работают с вашей энергетикой достаточно жестко, как, знаете, с каким-то компьютером. Не позволяют, потому что они понимают, что вот эти методы реально позволяют вам вырваться из этого, так сказать, колеса сансары, стать осознанным человеком. Поэтому жестко блокируют. То есть надо убирать из себя вот эти все глазы, глаза, все вот эти вот нити, полосы, пятна, все эти печати надо убирать. И часто это достаточно сложный процесс. Поэтому часто занимает много времени потому что еще накидывают печати, еще накидывают печати поэтому это обычная история но вам надо надо обманывать то есть, знаете надо даже практиковать спонтанно то есть вы не собирались практиковать есть у вас там 10 минут 5 минут сели может быть вот крии йогу подышали все то есть чтобы намерение с вас не считывалось. Это позволит вам накопить немножко энергии и опыта. Обманывать вот этих вот, пока вы не, не видите, пока, пока на вас много печатей, вы можете таким образом, ну, как бы, уровень свой поднять и вырваться. Так. Вот у Макара друг боксер скончался во сне. Он в спорте всегда был. Ну, друзья мои, очень много таких случаев, когда здоровый человек вроде раз падает и все. Ну, в мистическом образе это, значит, отзывают просто. Как бы он выполнил свою программу, не развивается. И его просто могут отозвать в пять минут. Все. Любого из нас. Меня вот сейчас, знаете, затребуют там себе туда. К примеру, скажут, ну-ка этого болтуна мистика. Че он там свистел? Про это каково? Про нас там, про богов. Ну-ка доставить его за шкерман там. Раз, и все. там, Как говорится, я там сижу, глазки потухли. Все. До свидания, как говорится, дорогие друзья. Вот так, так бывает запросто. То есть э, не надо думать, что у вас впереди что-то есть. Когда вы планируете, думать, ну, у меня еще там год, два, пять, десять, все, все определено. Ага. В любой момент боги посмеются над вашим замыслом и скажут, ну-ка давайте-ка. Этого вот Тяпкина-Ляпкина. Так, Алексей, э, а у гипербор... гиперборейского паука фиксированное количество рук или он создает их по необходимости? Ну, в принципе, по необходимости, в большинстве он пользуется там, ну, шестью руками. Но не конфиширует, он может в образе человека просто быть, потому что, чтобы не шокировать этим. Так, из Питера. Так, о, практик света. В центре Москвы было очень много энергии, ловить было очень много ходил везде, практику делал, по мистику вначале было сложно, потом прошло. Ну вот видите, человек на собственном опыте, он приобретает свой опыт, он может быть положительным, может быть отрицательным, но у него уже никто этого не отнимет, понимаете? Разговоры это хорошо, разговоры о высших материях замечательно, но вот пока у вас не будет собственного опыта, разного опыта, опыта падений и подъемов, опыта страха и боли, опыта эйфории и ощущения, вот эти, вот тогда вы будете, понимаете. Так, э, Мара делает какие-то бубны. Хорошо, молодец. То есть изготовление бубнов – это тоже э, практика. Так, гордыня одна из смертельных грехов, оставленных заповедницей. Карается жестко, беспощадно. Ну, вот видите, а большинство священнослужителей, к сожалению, охвачено этим грехом. Ну, и не говоря уж о людях простых. Так, Татьяна Михайловна, благодарю вас, шаман. Но никакой войны против вас я не вижу. Т как и толка от пустой болтовни. Я не тролль или как там. Ну, непонятно. То есть непонятно, что вы хотели сказать. Что пустая болтовня? Ну да, мы с вами разговариваем пустая она ну значит для вас она пустая а зачем вы тогда вместо того чтобы практиковать и делать что-то полезное вы вот тут болтаете тоже не вижу смысла или вы вот тоже гордыня ваша вы думаете ну вот че он трепится чего он трепится не надо ему сказать вот тоже это ваше слово это тоже показатель гордыни я никто что то что осуждаю вы можете говорить все что угодно, но вот именно вот желание сказать что-то, в том числе и в комментариях, вот вы заметьте, что бывает там э, сразу видно. По первым словам видно, что, что человек из себя представляет, и его проблемы, и вот эти... Не надо даже видеть его, видны, видны эти печати. Ну, во всяком случае, для опытного человека это... Так, Татьяна, просто нужно найти оптимальный вариант, как установить микрофон. Ну, у меня микрофончик-то такой на веревочке, маленький, вот такой вот. Вот эту штучку все время теряется вот это. Я ее тут прищипнул. Ой, блин, прищипил. Ну да, оптимальный. Пытался на бубен его повесить, там, на саксофон повесить, звук получается фиговый. А вот когда как бы вдалеке его кладешь, почему-то лучше. То есть тут надо подбирать, вы правы. Правая. Так, Алена, YouTube. Срочно на канале Марины вышло обращение Аланы из Осетии. А, ну, это да, это я смотрел, уже об этом сегодня вам говорил, что я, в принципе, поддерживаю Аланы из Осетии. Ну, если убрать вообще, потому что многие чувствуют вот этот национализм в этом, что вот почему из Осетии, почему должны... Вот человек пробудился. Я считаю, что его тоже, вот как говорится, вот этот вот Волна шамана, дух шамана Тоже его пробудила Поэтому надо понимать, что любое действие Не надо тут из себя Кто важнее, кто, надо делать Так, Мне кто-нибудь скажет Что это Что речь или стрим Что такое стрим Вот мы с вами разговариваем И я отвечаю на ваши вопросы Стрим это или нет а, Да Точно побольше с бубном делать ролики медитация очищения. Ну, хорошо, друзья мои. Э -э, попробую. Да. мастер -карт. Алан Мамиев. Цельское ущелье, свечейся реком. Да, согласен. Вот Алана надо поддержать. Поддержать, потому что вот это намерение, это он тоже они вот посылают намерение. Вот эти, э -э, так сказать, жрецы, как, как их называть? Ну, люди люди знания. Они пытаются послать намерение, чтобы бороться против паразитизма. И если вы не поддерживаете это, ну, значит, тоже вас захлестывает гордыня. Вы думаете, а что это не, не, не я? А что это кто-то это? Нет. Так. Э -э -э -э. Уважаемый мистик, как вы считаете, почему люди разговаривают во сне? Ну, столько этих разных причин. Часто бывают, кстати... Какие-то сущности пытаются говорить, ну, пока человек, ну, дух его где-то, может быть, отошел, пытаются что-то такое попробовать. Бывает и так. Так, гузелка, гузелка, гузелка. Мистик, я приобрела колокольчик, можно на нем погреметь, чтобы помочь шаману. Да, главное не просто звенеть, а звенеть с намерением, чтобы этот звук... Вы как бы давали силу. Этот звук давал силу вашему намерению. Ох, Кузя в мультике говорил. Все одно, все едино. Ну, вот, да, видите, простые вещи даже в мультике. Понимаем это. Да, белая волчица. Ну, благодарю вас. Благодарю. Так, любая. Все мы одной крови. После дворцов и дискотек мы единый народ. Ну, да, видите, глаза наши открываются. Знаете, ним понимание ничтожности вот тех э, тех как говорится вроде как раньше могучих таких э, мы видим их лживость ничтожность и это вызывает смех а правитель который вызывает смех, он уже не правитель это уже он потерял уважение он потерял лицо и его ничем он дубинами и этими вот масками он свое лицо уже не прикроет только ненависть Вот тех людей, которые сейчас там пересажали Молодых людей В этих держали Что вы думаете у них Они, они никогда уже они будут ненавидеть всех этих То есть это передается И их родители, к примеру Кто приезжает, посылки привозит, Они тоже, даже если они раньше уважали этого правителя Они будут его ненавидеть Понимаете, вот это идет волна уже И дальше, и дальше И ничего не, не это не может спасти так. так, здравствуйте, Мистик, я новенький на канале, очень интересно вас слушать Скажите, пожалуйста, что думаете о тех людях, которые типа глаголит истину просторах Ютуба, говоря, что он избранный Это гордыня? Без сомнения, друзья мои, без сомнения, это гордыня И когда человек говорит, что слушайте меня, только я говорю правду, только истину, это все Это не значит, что он лжет, но значит, что он охвачен этой гордыней И через него могут и... Обычно говорят бесы, демоны Какие-то вот Это абсолютно точно Поэтому, что у него можно чему-то научиться Да, если фильтровать Те знания, потому что обычно Дается что-то что важное, что-то хорошее Но через это делаются какие-то подключки То есть надо уметь Не значит, что надо, надо уметь слушать Уметь слушать и понимать И брать для себя только то, что вам нужно Из этого Поэтому Так э -э -э -э Татьяна, мистик, хочу поддержать 7 февраля ритуал пробуждения искр победы. Пусть и здесь, в Европе тоже будет гореть эта маленькая искра. Согласен, Татьяна, я тоже за за этот э, замечательный человек решил, поэтому будем, э, будем работать. Так, Агаевья Петровна, что-то у нас мистик, когда... Ты не знал, что делать с черным караваном, я тебе подсказывал: надо идти на место силы. И сейчас всем кагалам нужно идти шаманить для Саши э, всем миром. Ну, друзья, э, дорогая Агафья Петровна, мы, я думаю, вы этим занимаетесь, я этим занимаюсь, занимаются многие люди. Это не обязательно, мы должны афишировать и кричать, там бить себя в грудь, что я занимаюсь. Мы все занимаемся, каждый по мере своих сил и возможностей. Место силы сейчас туда идет черный караван. Он идет каждый день. И, между прочим. Хотел, хотелось, да, сказать Появились здесь люди Ну, уже прошли туда Которые являлись причиной Являлись причиной Вот этой вот Вакханалии, вот, вот этой болезни Которая идет Они уже Некоторые из них ушли с этим караваном И сведения Чрезвычайно интересно, и, к сожалению, не могу их озвучить. Так. Так. Так, Лилия, благодарю вас. Так. Так, мистик прошлите нам сыном во всем вашими способными людьми, намерения на исцеление от онкологии, запущенный с нашими врачами, нет надежды ни на что устали от этих страданий. Да, Елена, действительно, многие сейчас страдают от этих болезней, и действительно с медициной это, это беда. Это беда, знаете, на самом деле. Я знаю, вот недавно случай. Ну, женщина пожилая, пошла в поликлинику к врачу, кардиограмму ей сделали, там, аритмия, еще что-то такое. То есть, ну, действительно плохо. Ну, сердце, сердце больное, изношенное. И так ничего не прописали. Терапевт кардиологу через там, через месяц, кардиолог только принимает почему-то. А терапевт сказал, ну, что эту кровололу попейте. То есть капельки кроволулы. Хотя там ну, нужны, нужны какие-то методики более серьезные. Вот такой совет, знаете, вы можете. Поэтому надо, вот, знаете, ну, онкология часто, вот, ну, это понятно, что на, на физиологию она проходит уже. То есть это вот, знаете, обычно семена такие. Но как бы, вот это вот энергетическое семя, оно в тело погружается, и оно начинает давать корни. Вот сначала это в энергетике. Очень часто, ну, вот у людей вот эти как бы печати, вот бывают они корешками, идут корни, как нити. И они идут по всему телу. Поначалу они только энергетические. Потом они перерастают в физиологию и дают уже вот эти вот метастазы, которые даже если их удаляют, если энергетическую составляющую не убрать, уже там, то есть они постоянно возобновляются, то есть надо подходить э, вот к таким болезням из позиции энергетики, из позиции э, медицины тоже. Так, что там, Виктор, Виктор Иванович, мистик, подскажи, когда напишешь что-нибудь или расскажешь что-нибудь? Путнее тебя начинают осыпать, что умный. А чаще умей гордыню. Блин, выходит, надо подстраиваться к пониманию и развитию человеков. А, ну, видите, вас задевает это. Вас задевает. То есть вы хорошую вещь написали, вот чувствуете нормально. Вас начинают вот там, да, ну там, умник, еще что-то такое. Если вас это не обижает, вы понимаете, ну да, люди. Ну и что говорить? Ну да, умник. Ну да, ну. Простите, ребят, вот что-то я, да, я умник, я, я, я умник. Вот когда вас это не задевает, когда вы понимаете, можете и так сказать, и всяк, можете притвориться, что обиделись, но если вас это задевает, значит, гордыня-то есть. Вот понимаете, вот это. То есть, когда вы не обижаетесь, вы понимаете, что да, какие-то люди, когда вас оскорбляют, вы там тоже думаете, что человек на своем уровне. Ох, Татьяна, Ольга, вы балуете, балуете, старик, старика, на мистика. Так, шаман, к демонам с денежкой обращаться, чтобы ответ получить. Да. Ну, демонам деньги-то, знаете, меньше всего так. Ну, нужны, конечно, но они любят это. Душу вашу забрать и энергию. Ну, мне кажется, что у вас... Проблема Татьяны Михайловны как раз с этим. У вас-то подключики, ох, хорошие. Мне даже даже понятно, где они. Так, уважаемый мистик, вопрос. Модно носить крестики, да еще с раз им Считается, что это защищает от всех бед. Так ли это? Ну, знаете, если вы, как говорится, ну, человек крещеный, состоите в эгрегоре, то каким-то, ну, то есть крестик вас защищает. То есть, ну, не от всех бед, но от каких-то, как бы вы находитесь под крышей этого игры. Будет он за вас это впрягаться, ну вот так вот, когда что-то серьезное будет. Нет, не будет. Но от каких-то вот мелких этих вы как бы под защитой находитесь. Но это зависит тоже от вашей, так сказать, веры, от, от понимания. Так, Ольга Михайловская. Ко мне в образе умерших знакомых приходили темные силы. Пытались словить на гордыню. Хорошо, что поняла, сняла под сключку. Оставили скобу в районе Грузии. Ну, вот видите, Ольга Михайловская человек опытный. тоже. Знаете, к многим святым тоже приходили, приходили если вы читали «Жития святых», святых приходили ангелы. И тоже говорили, о, какой то молодец. И все в чистеньких одеждах такие вещи, молитвы пели. А на самом деле... Это были демоны. Но когда человек понимает это и умеет определить. И тоже момент гордыни они испытывали. Знаете, они приходят значит, к святому подвижнику, который там сидит, молится, что-то такое. Ведет такой образ жизни. К нему приходят ангелы. И говорят, ты молодец, ты молодец. Мы тебя, вот давай сейчас поклонись нам, и мы пойдем на небеса. Там тебе это и уже банкет ждет. Мы тебя ждем. И когда если человек с гордыней, он сразу говорит, да, я молодец, да, я этот. Все, пойдем. Ну и все. Он сдувается, то есть теряет свой уровень. А когда он понимает, что ну что, тут ко мне ангел, а что это ко мне ангел ходит? Что это еще с, с таким пафосом, еще при всех регалиях, при лютних, при арфах, значит что-то не то. Ну, когда вы видите. А... Так что Ольга молодец. Хоббит ко мне недавно приходил, черный демон во сне огромный, еле от него отбился и убежал. А что это, как его? Ч отбиваться-то? Ну, так бы сказали ему. Моя территория проваливает отсюда. Все. Вежливо, спокойно. Ох, Иван Беликов. У нас сегодня много троллей, я смотрю, да, вот. И, и, и, и, и, Ивашка, как, как помните, мультик про это там. Ивашка там против бабы Яги там. И вот он, у нас Иван Белиловский. 777. В Кащенко День открытых дверей. Да, дорогой, дорогой вонятка. здесь у нас день открытых дверей, и ты сюда к нам забрел, конечно, и замечательно, конечно, что ты пришел к нам, а то нам без тебя было скучновато, без твоей гордыни, но удачу мы твою забираем, прямо вот с удовольствием, потому что очень много хороших э, живых существ нуждается вот в вашей удаче, а вы как-нибудь без нее проживете, вам все равно вы же ее тратите на пустые, на пустые вещи. Так, Литва с нами. Разделение на черное и белое. Вместе, как так. Ну, друзья мои, э, зависит от стороны, с которой вы играете, знаете. Так. О, Агафья Петровна, спасибо, предупредили. У нас тут еще была Аленка, какая-то э, Аленка, которая... Э, Прямо обвинила меня в этом, в покушении на 91-летнего дедушку и на милого котика. Поэтому вообще нормально. Так. Мистик, хочу гостиницев отправить шаману, где адрес его сестры узнать. А ну, друзья мои знаете по моему вот у деда мороза есть на канале что-то ну не адрес я не знаю как посылку отправить но хотя адрес шамана известен ну как как вот без, без его ведома вот дед мороз вот этот вот замечательный у него есть канал посмотрите там по моему у него есть какие-то данные как, как помочь ну, шаману то есть помощь конечно ему нужна то есть я знаю, я общаюсь с помощницей, шамана, там Викторией, там у нее сложное имя на Якутском, его не произнести. Вот она, ей, ей я доверяю, я доверяю Тихому, и его жене, правда, с ними я не созванивался, но вот Виктория, с ней с ней у меня есть контакт. Ольга Михаловская. Часто не хотят уходить подключенцы, пугая мистиком, что обращусь, тогда он разберется, сгребают свои монатки, по-быстрому уходит. Ну, друзья мои, это может быть казаться гордыней, что я скажу, да, меня эти бесы боятся. Ну, знаете, кто знает, боятся действительно, боятся, и многие люди пользуются этой методикой, пугают этих гадов мной, потому что они знают, что в какой-то момент я человек добрый, но вот бывает, связываться не стоит. Эх, э, да, Иван Беляковский Не тролль, просто спросил Ну, дорогой, дорогой Иван Поздняк, прости меня Но удача ушла Поэтому практикуй, практикуй Занимайся э, Расскажите о хрустальных черепах Да, друзья мои э, ну, Мы уже с вами час трепимся. Так, Алан молодец Присоединяюсь, да, согласен Я вот недавно посмотрел его и эту вещь понимаю, что вот люди действительно просыпаются. Люди знающие, чувствующие просыпаются. И надо нам подходить тоже без гордыни к этим моментам, что ах, как, почему он... Надо понимать, сделал, молодец. Вот надо уметь признавать какие-то вещи. Он пытается пробудить эту волну. Поэтому давайте сейчас, сейчас начнут тоже на него там тоже какой-нибудь там этот... Этот Антоша поддубный, как говорится, боевой гомосек. Тоже, значит, сейчас, наверное, выпустят видео, что Алан не такой, а вот только, такой только он. Потому что он там, это какие-то знания у него откуда-то есть. Видимо, там выковыривает там из, из каких-то своих Чересел Мистик, попробуй печать в огненное белое пламя. Должно стать горячо. Если бы было так все просто растворить, перетворить. Так, друзья мои. Эх, салюты в Геленджике. О, тоже салюты бьют. Ну, значит, видите, начали бить в бубны по всей стране. Начали, как говорится, стрелять, отстреливаться. Все, все понятно, все уже, все уже знакомо. Как избавиться от ненависти гоблинам, троллям и роботам? Uh, друзья мои, да, что это? это ну, это для них это развлечение, какая-то работа, кто-то деньги за это получает, кто-то еще что-то. Uh, ничего такого в этом страшного нету. Ну, надо к ним относиться. Весело. Весело но кураже. Можно троллить троллей. Это не так сложно. Они очень быстро ломаются, понимаете? Вот это. Знаете, я уже прошел много этих школ демонских, а там, знаете, вот эти издевательства. Можно подметить, кого угодно, можно стереть, стереть в порошок, просто даже, без всяких этих. Поэтому меня тролли всегда только радуют, потому что они дураки, они наносят удар. А на удар ты можешь всегда ответить. Вот это любимое демонское занятие. Они провоцируют кого-то на, на, на действие, а потом забирают все, что хотят, вплоть до души. Как избежать панической атаки? Спасибо. Ну, методик есть много, но часто панические атаки – это, значит, подключение к вашим энергетическим центрам. И вот эти некие силы, они дают сигнал, как бы у вас возникает вот эта паника, они эту энергию страха, энергию вот боязни снимают. То есть это, ну, есть методики, там, дыхание, если там энергодыхание включили, как бы, Продышали, промыли себе, восходящий, нисходящий поток. Посмотрите, энергетические практики, может быть, вам это поможет, но надо этим заниматься. То есть вот такого, чтобы взять таблетку, сказать, вот таблетка от панической атаки. Вот чувствуешь, выпей. Ну, такого я не могу сказать. Надо заниматься. То есть нужно снять с себя, во-первых, эти подключики. Иначе все эти действия будут только полумерами. привет, пустят ли какую-нибудь закрывающую технологию по энергетике, ваше мнение, но они все время пускают, то есть кто-то тут противоборство идет, намерение, вот видите, Алан там посылает свои намерения. кто-то противоборствует, мы там волну шамана и много, даже вот среди сторонников шамана, там знаете, мне пишут, а что-то ты, значит, написал такое, вот сказала о волне шамана, а шаман такого вот, значит, сам не говорил, это кто-то там специально какие-то спецслужбы, чтобы мы все сидели на диванах, мы должны, значит, вот они специально значит, через вот этого гранина, так сказать, мистика Они вот эту послали, эту волну А на самом деле, а как будто э, они собирались, значит, что-то еще делать не, си, не сидя на диванах Кроме там между собой, там это терки у них все время Кто, кто больше любит шамана, а приказы шамана никто не собирается э, выполнять Да Да, ну вот, про, про Лана я уже говорил, поэтому... Татьяна, мистик на правах древнего подписчика. Хочу попросить, сделать ролик со звуком бубна. Ну, хорошо, дорогая Татьяна, сделаю... Сделаю... Сделаю несколько роликов. Я уж давно хотел, но не могу добиться хорошего звука. А с плохим как-то неинтересно. Так, вонятка не, не угомонится. Ну, хорошо. Вопрос по существу Как в споре выключить свою гордыню Если противник использует преимущество Сам включает свою гордыню за заносчивость и хамство Ну, знаете, во-первых Спорить На самом деле спор не имеет смысла Если человек Он любые аргументы будет ваши Отвергать, а свои превозносить То есть спор не имеет смысла вообще Если вы хотите в чем-то убедить человека, а он не хочет в этом убеждаться, это бесполезно. Вы тратите свою энергию, действительно, вы включаете гордыню. А если вам там еще там, ну вы, как бы сила на силу. Прямое противостояние всегда энергозатратное. То есть вам надо уйти от удара и в чем-то погасить его гордыню. Ну, достаточно просто можно, знаете, в том числе каким-то методом методом троллинга сказать, да, ладно, ты что, давай не это, не свести. Посмотри вон, у тебя пузо большое, а ты тут не рассказываешь о выходных вещах. У тебя вон там, смотри как, прыщ на носу, а ты тут мне, мне втираешь. Да вообще-то там не рассказывай мне сказки. У тебя там изо рта плохо пахнет. То есть можно, знаете, любую гордыню и сказать, да-да, блин, погасить в легкую. Поэтому смысла нету просто. Так... Так, друзья мои, ну мы уже с вами перебрали время, уже больше часа. Давайте на сегодня закончим наш эфир. Благодарю вас всех, и в том числе троллей замечательных, которых там... Так, Александр, как вы видите эти плиты? Дорогой Александр, вот, к примеру, вот последний вопрос. К примеру, у вас мерзнут ноги, у вас начинают болеть там колени, позвоночник. Признак, что у вас что-то такое, земля перестает вас держать. Частично или полностью. Часто вот вы как бы ощущаете, вот вы внимание свое опустили ниже своих ног, и можете прямо ощутить, там как куб, как плита. Вот как вы видите. Вы можете не знать, что вы должны ее глазами увидеть. Вы можете ее почувствовать. По косвенным признакам, а потом как бы вниманием опуститься и увидеть это. А как увидеть сверху закрытие? Внимание в родничке вот здесь вот. Вот, родничок на голове. Здесь энергетический центр. Такой э, фиолетовый цветок. Может, вы его не заметите. А вот попробуйте точку это поставить и попробовать дыханием как бы открыть эти лепестки. Просто расслаблен, Не думайте разум. Чувствуйте. И попробуйте перенести глаза своей души вот сюда. Из этого цветка посмотреть вверх. Сложно? Ну, кажется, сложно. На самом деле, проще простого. И вот вы увидите. Смотрите, над головой закрыто что-то. Понятно, что кто-то закрыл. А если вы увидели над головой небо, простое или звездное, значит потоки открытые, нет никакой плиты. Просто, просто. Да, друзья мои, ну все. Давайте на сегодня закончим. Пока. Надеюсь, завтра увидимся.